А мы с вами направляемся в верхнюю часть Дендерария. Гидади Петрович, вот что мне с тобой делать, а? Ты живешь один. Вот ты злишься на весь мир. Маленький, когти средние, а уши огромные. Вот это не надо. Экзотический экземпляр. Может, он этот? Ельки. О, тебе ельки. Шах поставил. И мат. Хорошая такая порода. Владится с детьми. Гена, тут хотят купить твоего щенка. Что это такое? Белорусская ушастая овчарка. Он не продается. Хочу Эта женщина, весь наш дендрари может закрыть вот так. Меняю вашего ушастого щенка на вашу спокойную жизнь. Клоуны. Да пошла она к черту. Вы что думали, что вам это с сойдет. Без паники. <звуки> <звуки> <звуки> ну все. что вот это за создание, а? Что-то среднее между попугаем и обезьяной? Попузьяна! А это-то уже логическое мышление. А у животных это разве бывает? Не у каждого человека это бывает.